Страх неизвестности – что делать? Как часто вы в своей жизни задаете себе вопросом, что делать дальше? И, возможно, каждый из вас испытывал на себе вот этот страх неизвестности и волнение того, что может что-то не получиться, если вам это знакомо. То досмотрите это видео до конца, и мы сегодня разберем глубоко эту тему. Изучая тему страхов и наблюдая за собой, как я действую в определенных экстренных ситуациях, я заметил, что очень часто в моей голове возникает вопрос: а вдруг не получится? А вдруг эти действия будут зря? А вдруг я делаю что-то не то? И вот таких вопросов возникает в момент действия очень-очень много. Если вы действуете неосознанно и вы подвержены влиянию своих страхов на вас, то есть у вас вызывают эмоции, у вас вызывается внутренняя скованность, то это приведет к отсутствию результатов. Если вам это знакомо в вашей жизни, то ставьте лайк и напишите в комментариях, какие страхи в вашей жизни бывают. И конкретно напишите о страхе неизвестности, о будущем и о анализе ваших действий на сегодня. Взаимодействуя ежедневно с людьми, делая онлайн-проект занимаясь продюсированием, я каждый день встречаюсь со страхом неизвестности. Ну, Давайте рассмотрим очень простую ситуацию из моей жизни. Например, когда я изучил, допустим, интернет-продажи и э, изучил, как делается запуск. И мой ум примерно простраивает стратегию, которая, на мой взгляд, приведет меня к результату. И когда в моей жизни возникает действие, которое я еще не знаю, Часто я попадаю в такую фрустрацию, непонимание, что делать дальше. И мой ум начинает мне давать обратную связь в виде страха неизвестности, в виде сомнений. Как я поступаю в этой ситуации? Первое – я начинаю осознавать, и я начинаю себе проговаривать. Ух ты! Прикольно, классно. Пришло какое-то новое состояние. Что пришло такое в мою жизнь? Как я могу с этим работать? Чему меня это может научить? Какой выход из этой ситуации? Я начинаю с этим страхом строить взаимоотношения. Я начинаю наблюдать, я направляю туда свое внимание. И я стараюсь вот эту энергию, которая приходит на меня, пропускать через себя и смотреть, как мое тело начинает действовать. И как показывает моя практика, если я иду в этот страх, я не сопротивляюсь, я не борюсь, я не пытаюсь убежать и скрыться от этого страха, я начинаю с ним работать. И вот именно это приводит меня на новую ступенечку развития. Мой эмоциональный интеллект, мое сознание расширяется, и я вижу, что за этим страхом ничего нет. Если вы занимаетесь предпринимательством, то вы очень хорошо меня понимаете, что когда вы начинаете действовать, предприниматель всегда попадает в такое поле непонимания, а что же будет дальше. То есть это такое пространство, когда очень много показателей непонятных. И как же в этот момент действовать? Я могу поделиться своим опытом. И когда я действую и открываю новый бизнес или создаю новое направление, я не могу знать, что меня там ждет? Я даже не знаю, какие действия необходимо мне сделать, чтобы получить этот результат. Но самое важное, каждую секунду, когда возникает вопрос, я действую так, как мне кажется самым лучшим, самым правильным. И я могу сказать, что это не всегда приводит меня к результату, но самое главное в этом моменте действия. То есть, когда приходит страх, то здесь вы можете застопориться, здесь вы можете остановиться. Это все равно, что, представьте, вы идете по дороге, и вы встречаете перед собой стену. И она вас сразу останавливает, и у вас в голове возникает много вопросов. Так, что делать? Обойти справа эту стену, обойти слева, может быть, перелезть. А вдруг там какой-то охранник, какая-то собака. И вот это... Состояние, когда вы в замешательство попадаете, оно вас останавливает. Это факт. Я думаю, что каждый из вас сейчас понял, о чем я говорю. Предприниматели, что они делают? Они быстро анализируют ситуацию, понимая, что много водных, много неизвестного. Там можно справа обойти, можно подкоп сделать слева. И просто анализом, предположением идеи делают какой-то э, вариант события, который они сделают. И самое главное, предприниматель действует. Это важно, потому что в страхе, когда вы э, находитесь, там нет ясного ответа. Вы получите ясный ответ только в тот момент, когда вы получите новый опыт, и вы для себя отметите, о, эта дорога не совсем та, которую я хотел. То есть, или вы не получите результат. Не результат, это тоже результат, это тоже хорошо. То есть, вы сделали действие, посмотрели и сказали себе, так работать не надо. Я понял, что вот здесь нет результата. Когда я так действую, это не приводит меня к результату. Поэтому ваша задача, когда вы попадаете в ступор, когда попадаете в страх, первое – начать наблюдать за ним и просто пытаться проживать это ощущение. Прям пропускайте его через тело, прям начинайте дышать, то есть пропускайте эту энергию, которая к вам приходит. Второе – выберите какой-то вариант, как вы считаете, что нужно, как можно решить этот страх, да, вот эту точку, и сделайте это действие, то есть посмотрите. Пройдите вот этот тупняк, пройдите вот эту скованность и получите какой-то результат. Даже если он не приведет вас к той цели, которую вы хотели, зато вы понимаете, что эта дорога не работает. Это второе действие. Смотрите дальше, и мы поговорим с вами о третьем действии. Третье действие, о котором я хочу поговорить в этом видео, это ваше осознанное понимание, что страхи, стрессы и непонятная ситуация – будет находиться в вашей жизни, то есть эти ситуации будут возникать, если вы занимаетесь предпринимателем и все время двигаетесь вперед, то есть вы все время выходите из зоны комфорта и вы все время встречаете вот эти моменты. Это прекрасно, в этот момент происходит формирование ваших новых нейронных сетей и вы выходите на какой-то новый уровень. Третье, что я порекомендую – научитесь любить это состояние. Это все равно, что переезд. Вот представьте, что вы живете в одном доме, вам нравится эта вилла, допустим, вот как это, Вы здесь привыкли, вам здесь хорошо, это стало вашей зоной комфорта. Но в мире еще столько мест, где вы не были, столько красивых вил, столько красивых стран. И если вы даже, допустим, переезжаете, вот как я, с острова Бали в Сингапур, для меня это тоже внутренний стресс. Мне нужно понять, где я буду жить, мне нужно понять, какие там деньги, мне нужно организовать перелеты. Это стресс. Но что за этим стрессом идет, что за этим страхом идет? Там идет ваша реализация. Там идет вот эта энергия, которая даст вам внутреннее наполнение, что каждая клеточка будет радовать, Потому что за любым страхом, за любой непонятной ситуацией всегда идет вознаграждение. Научитесь ради вот этого вознаграждения, ради вот этого желания двигаться и наслаждаться тем моментом, который происходит с вами сейчас. Любые страхи, любые эмоции, любые чувства, которые вам не нравятся, в эту минуту формируетесь вы как личность, как человек. Поэтому идите. Что бы там ни было, какой бы э, результат к вам ни пришел, идите туда. Тогда вы научитесь на третий, пятый, десятый раз получать тот результат, который вы хотите, как маленький ребенок, который начинает ходить. Давайте рассмотрим пример вот моего друга, продюсера, который пришел мне помогать с онлайн-курсом. И я всегда наблюдаю, то, как человек действует. Я стараюсь не вмешиваться в работу тех людей, которые находятся. Как сказал Генри Форд, найди лучших и не мешайся у них под ногами. Я стараюсь следовать этой модели. Так вот, я наблюдаю за людьми, как они действуют, как они принимают решения. И в недавней ситуации продюсер делал очень много действий, он собирал очень много людей, он прописывал а, планы, сценарии, то есть вот очень много было действий, к сожалению, которые, как показала практика, не приводят к результату. То есть результативных действий их на самом деле очень мало. Это именно действие, то есть, э, если вы хотите разобрать вашу жизнь, вот результат, то разделите его, первое – это подготовка, а второе – это действие. Так вот, подготовки должно быть гораздо меньше, чем действие, потому что на действие идет основная энергия. То есть, по времени действие вас занимает больше, чем подготовка. Подготовка проще, она легче, то есть, вы анализируете, думаете, как поступить, потом принимаете решение и действуете. Так вот, э, в моем случае с моим другом, э, который занимался запуском онлайн-проекта, он делал очень-очень-очень много действий и получал очень-очень мало результата, потому что есть опыт, который ограничивает, мешает, э -э -э и там есть еще и страх, а вдруг не получится. И вот это все нам помогает, во-первых, быть умными, да, разумными мудрыми, но в то же время это нас ограничивает. Поэтому будьте осознанны и смотрите в каждой ситуации, где нужно прорваться и сделать резко действие и получить результат, а где нужно понаблюдать и выбрать максимально лучше, да, комфортное э, предположение, как вы будете действовать. Итак, если подвести резюме к этому видео, то я хотел до вас донести, что каждый из нас попадает в ступор, попадает в страх, попадает в такое состояние оцепенения, когда не понимаете, что делать. Что нужно из этого состояния сделать? Правильно, необходимо Сделать нормальный четкий анализ, то есть осознаться, понять, что происходит, и сделать несколько гипотез, предположений, как из этой ситуации можно выйти. Потом ваша задача выбрать любой, потому что вы не знаете, какой правильный это факт. Выбрать любой и сделать. Даже если вы сделали, не получили результат или получили ошибку это тоже результат. Именно его мы боимся, не бойтесь ошибаться, двигайтесь. Если вы смотрите это видео и вы хотите получать первым супер качественный контент по саморазвитию, созданию онлайн школ в интернете, по продюсированию, по самореализации и если вы хотите познать свое предназначение и найти любимое дело, жмите своей мышкой в колокольчик, подписывайтесь на данный канал, пишите в комментариях, что произошло у вас от этого видео, какие-то, может быть, осознания, поделитесь своими откровениями, возможно, именно ваше откровение поможет другому человеку доосознать то, что в этом видео. С вами был Александр Андреянов сферы вашего успеха. Сейчас вы видите здесь на экране два видео, которые могут быть вам полезны по саморазвитию и по созданию бизнеса в интернете. Пока-пока.